знает зачем стальника сдирают кору и куда ее сдают и для чего она вообще нужна блять эта кора хуя тут ободрали бля хм? прям вообще заебись надрал кто-то отвечаем